Меня зовут Андрей, я впервые вот в этой необычной студии, когда я шел на съемки своей прекрасной дисциплины, я боялся, конечно же, Но ну, как и каждый человек, наверное, что это за пространство, какое будет освещение, какие будут люди, как они будут с тобой контактировать, и вы представляете, когда я пришел еще где-то, наверное, минут за 40, я зашел сюда, мне пригласили сюда, сказали, вы можете сюда войти, адаптироваться, походить, посмотреть, где что стоит, где что лежит, чтобы вы были более адаптированы к новым условиям потому что съемка это не про не непростой не процесс вы знаете мне здесь безумно комфортно а, особенно вот какое-то такое нововведение я себя вижу а, в отражении слева а, справа по центру я себя вижу я себя вижу прекрасно как я жестикулирую а, как какие эмоции на моем лице как, какие у меня телодвижения? Я считаю, что для записи данная студия безумно-безумно интересна и хороша. И я бы, конечно же, порекомендовал бы многим, попробовать, не, не просто попробовать, а прийти сюда и записать сюда, в этой прекрасной, интересной студии. Я благодарю э, создателей данной студии за предоставленную мне такую красивую возможность здесь комфортно себя чувствовать.